друзья всем привет находитесь на канале автоподбор 25 сегодня будут цены цены авторынка зеленый угол в июне месяца Ну, с чего мы с вами начнем начнем наверное, с популярного минивэна это honda freed автомобиль 2011 года выпуска стоимость автомобиля 600 тысяч рублей двигатель полтора литра а если автомобиль передний привод Вариатор. Если автомобиль 4ВД, то идет автомат. Они есть пятиместные. Ну, как бы, фриды есть, где два ряда сидений. Есть автомобили, где три ряда сидений. Есть фрид, есть фрид спайк То есть, есть передний привод, есть 4ВД, есть гибрид. Но гибрид идет неполноценно. Видите, три штуки их стоит. Альфа, кстати, ценовой диапазон, да, ну вот в принципе, в принципе он начинается где-то от 600 тысяч рублей. Toyota Prius Альфа 2016 года выпуска, S-комплектация 1 миллион 120 тысяч рублей. Везель, четырнадцатый год, 4 воды, 1 миллион триста пятнадцать тысяч. Nissan Жук 1.6, ГТ, литье, резина Тоя, 1 миллион сто девять тысяч рублей. honda jade гибрид пятнадцатый год полтора литра 1 миллион шестьдесят тысяч рублей nissan d пробежная цена не указана нотик без цены так mirage 620 тысяч пробег 58 тысяч километров 17 год двигатель 1 и 2. Смотрите, сколько фридов. Фриды, спайки. Напоминаю, чем они отличаются. Спайки. Они идут. Пятиместные. Спайки. Можно сделать сзади ровный пол. Спайки. Окошка нет. Фрид окошко есть начинка у них одинаковая nissan sireno 2014 года выпуска гибрид 4 камеры 978 тысяч рублей Фонда shuttle шестнадцатый год, салон кожа, комплектация X. Это хорошая комплектация, штатное литье туманки, пробег 40 тысяч, кстати, это действительно его родной пробег. У него идет, я как бы, ну не до конца, но проверял этот автомобиль. У него идет замена крышки багажника, и если мне не изменяет память окрас переднего правого крыла вот но пробег это идет его родной пробег ребят ну и смотрите как я говорил то что очень много фридов очень много спайков минивенов да ценовой диапазон вот смотрите только здесь стоит раз два три четыре пять шесть семь только здесь стоит у одного продавца 7 автомобилей ценовой диапазон от 720 да, до до 800 тысяч 12 год электро дверь три с половиной балла 118 тысяч пробег двенадцатый год максимальная комплектация три с половиной балла 6 мест 108 тысяч пробег это фрит, тоже фрит. еще один еще один Фрид. й тринадцатый год полтора литра максимальная комплектация три с половиной балла гибрид 12 год пробег 140 три с половиной балла 760 тысяч 14 год фрит семиместный сколько он стоит 790 790 тысяч 13 год 7 мест 2 150, двери 160. 760 тысяч пробег 90 тысяч давайте возьмем немного кроссоверов Кстати, форики вот начинают появляться, прям начинают свежие кузова. О, хочу джип, денег нет. Nissan Kix 11 год, 126 тысяч. Subaru Forester 16 год, естественно рестайл, 1 миллион 759. 000. Nissan Xtrail 17 год, 1 миллион 697. 000. Forester 18 год, 1 миллион 660. 7000 тысяч. далеко кто-то спрашивал, цена не указана. А, собственно вот он новый форестер, новый форестер без цены. xv свежая, а, 18 восемнадцатый год, 1 миллион пятьсот девяносто семь тысяч. вот он новый форестер, кстати есть гибрид, но ну, гибриды там тоже такие неполноценные. девятнадцатый год, мотор два с половиной литра кожаный салон комплектация премиум и иммобилайзер 2 миллиона четыреста двадцать тысяч следующий 19 год с рейлингами 2 миллиона сто сорок тысяч коричневая кожа знаете вот морда нравится форика прям нравится жопа нет ну, вот честно на вкус и цвет товарища нет мое мнение но ну, мне не нравится toyota wish минивенчик 10 год 4 балла а, оценка так а цена кузов целый замена крышки багажника пробег 114 000. ладно бусин сейчас цену цену на автомобиль узнаем так honda insight ладно цены нет цены нет неинтересно но полноценный микроавтобус 1 миллион триста сорок пять тысяч светлый салон аукционная оценка 4 балла 137 тысяч пробег гибрид ну если гибрид это 1 и 8 есть двухлитровые, соответственно идет не гибрид еще один Виш, белый цвет 2010 год цена 888 аукцион статистика три с половиной балла 140 тысяч пробег на автомобиле honda fit shuttle 2012 год 4 балла очень хорошей комплектации 695 тысяч рублей honda везель zk на год 4 воды 1 миллион двести девяносто 295 тысяч рублей вы ну, смотрите вот многие еще перед многими стоит выбор Что взять либо Исис либо Виш Ну кстати Вишей выбор намного побольше чем Исисов Но Исис тоже Очень-очень хороший автомобиль У которого даже левая дверь сама открывается Десятый год 845 тысяч рублей Обратите внимание У данного автомобиля здесь нет стойки даже правая дверь сама открывается темный салон три ряда сиденья второй ряд он двигается регулируется передняя сидушка трансформируется в столик 4 балла пробег 121 тысяча покраска как окрас заднего левого крыла все Цена 845 тысяч за данный автомобиль. Неплохая резина, штатное литье у него. Салон, так называемый трансформер, да, то есть он трансформируется по-разному. Есть мультируль. Кнопка старт. Две электродвери. Мне очень нравится данный автомобиль. Реально нравится. Ой. Лопнул свином. давайте еще инсайта глянем 615 тысяч такой полусветлый светлый салон интересного плана коврики кожаный руль мульти климат В последнее время тоже вот берут и берут и спрашивают данные автомобили. Друзья, смотрите, вот продается спайк. По-моему, его даже как и проверяли, он 12 год, кузов у него целый. Ну, реально у него клевая стоимость. 705 тысяч. Его дают аукцион статистика. Пробег у машины 150 тысяч. Этого никто не скрывает. Да, я его смотрел по кузовщине кузов целый то есть как видите темный салон руль простой обычный электро дверь отключение антиюза климат сзади два капитанские кресла посмотрите салончик чистенький аккуратный ухоженный задняя часть автомобиля гибрид То есть три ряда сидений. Неплохой автомобиль на самом деле. То есть есть, конечно, там маленькие какие-то сколики по кузову. Я это всегда всем говорю. Потому что вы покупаете не новый автомобиль. Но тем не менее цена, да, вот такой год состоянием кузова и 705 тысяч. Ну и про магнитофон не сказал. Магнитофон стоит на Андроиде. Поэтому, кому интересно, ищите его в Дроме. В Дроме он стоит. Так, ну что, друзья, цены показал, цены посмотрели. Вот, на сегодня будем заканчивать. Поехал я дальше по делам. Всем огромное спасибо, кто подписался на канал, кто досмотрел это видео до конца. Всем пока!